Так, друзья, показываю вам гостиницу Armas Bull Beach, которая находится в кемере на первой линии. В целом, еще у нее есть дополнительный корпус, который находится через дорогу на второй линии. Гостиница, по-моему, 2004 года открылась. И какая-то реинновация делалась 2018 года. Значит, вот так вот выглядит снаружи здание гостиницы Armas Bull Beach. Сейчас мы зайдем в саму гостиницу. Ну и дальше в видео покажу вам все детали, и нюансы, которые я смогу здесь увидеть за это короткое время. Это у нас ресепшн. Освещения, как по мне, здесь на ресепшне не хватает. Так, здесь у нас платный Wi-Fi, сразу говорю. Вот здесь вот все указаны цены по Wi-Fi. Э, смотрите. Учитывайте этот момент. Дальше у нас лобби бар, небольшой. Но алкоголь в принципе все есть. Время работы лобби бара с 10.00 до 23:00. Дальше у нас за лобби идет небольшая такая терраса, где можно посидеть, выпить прохладительных напитков, но скорее всего напитки брать нужно будет в лобби-баре и пройтись метров 15-20 от этого лобби-бара до этой террасы. Дальше за террасой находится бассейн. Территория компактная я не могу сказать что совсем маленькая но она компактная то есть э, здесь нету такой большой территории в принципе все гостиницы в самом городе кемер они очень компактные даже пятерки а это у нас гостиница 4 звезды так друзья показываю номер категории стандарт В гостинице армаз гул Beach. значит первое что мы здесь видим есть санузел очень компактный ребят вот у нас в принципе, есть косметика, есть что у нас здесь, какие-то принадлежности, есть мыло, есть вот такая вот ванная с душевой кабинкой, естественно, укомплектована полотенечками. Так, здесь у нас шкаф. Дверки работают отлично. Сейф, сейф платный, тапочки есть. Дальше у нас номер. Значит, здесь у нас одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать. Номер компактный. Есть кондиционер, все в принципе в наличии есть необходимое. Есть телевизор, мини-бар. Мини-бар пополняется один раз. Дальше пополняется только водичкой. То, что мы видим в мини-баре. Вот водичка, которая пополняется ежедневно, и очень компактный маленький балкон. С балкона красивый боковой вид, в принципе, на море, на горы. Здесь проводится вечером анимация, поэтому может быть какой-то шум попадать в номер, если будут открытые двери на балкон. Внизу мы видим, значит, детскую площадку, а вот там он находится, в принципе, пляж гостиницы Armas Gold Beach. Вот какие виды у нас получаются из номера категории стандарт, который находится на первой линии. Это холл гостиницы Армосбилл Бич в главном корпусе. Вот все номера выходят в такую центральную часть. И внизу находится уже наш лобби и ресепшн пару слов по гостинице смотрите в целом все здесь аккуратно маленькие может быть где-то какие-то недочеты есть они особо не бросаются в глаза но тем не менее как бы они присутствуют друзья они никаким образом лично по моему мнению не сказываются на отдыхе вот по питанию это четыре звезды туристы которые были жалоб никаких на питание не было никогда нареканий поэтому принимайте эту информацию во внимание для выбора вашей идеальной гостиницы для отдыха в турции есть лифты я спускаюсь по ступенькам в принципе мне это удобнее и сейчас мы идем в корпус Анекс гостиницы армаз билл бич который находится на второй линии сейчас мы посмотрим эту территорию и посмотрим как выглядят номера корпусы которые находятся через дорогу гостиницы армаз билл бич Значит, здесь есть небольшое движение автомобилей в принципе ездят они не на большой скорости есть пешеходный переход ребят но все равно будьте аккуратны когда вы переходите потому что ну в турции как-то с этим движением все не так-то хорошо это личные мои как бы практические знания те которые я приобрел здесь находясь на отдыхе в турции. Вот мы уже зашли на территорию, которая находится на второй линии у гостиницы Armas Bühl Beach. Гстрилейшн рассказала, что все номера здесь обновлены на второй территории. То есть нареканий в этом году, в принципе, критических не должно быть от туристов. Также здесь построили еще несколько новых корпусов. Вот территория гостиницы Armas Gold Beach, которая находится на второй линии. Здесь есть бассейн, тихий бассейн. Здесь, в принципе, анимации не проводится. Также есть горки, то есть детям можно покататься, да и взрослым, в принципе, есть. Естественно, конечно же, шезлонги возле бассейна. Только вот чего я не вижу, не вижу зонтиков Они здесь есть, я так понял, их ставят по необходимости но сейчас изначально я не вижу здесь зонтиков может быть просто утро также есть бар вот из напитков там по моему только безалкогольные может быть какое-то пиво еще можете попить в этом баре потому что алкогольные напитки все подаются в основном в корпусе так друзья показываю номер категории стандарт на второй линии так света нету поэтому санузел здесь побольше чем в основном корпусе здесь у нас нет ванной у нас душевая кабинка естественно есть тапочки смотрите мебель реально все новое вот нам показывают номер абсолютно полностью новый качественный вообще классный ребят прикольно все естественно есть телевизор есть мини-бар посмотрим что у нас есть мини-баре стандартная полностью заполненный мини-бар дальше только заполняемость мини-бара полная только на при въезде и последующие дни пополняется только водичкой балкон здесь тоже побольше есть пластиковые стулья столик где можно посидеть вечерком в общем реально номер все видно что полностью новый хотя вот есть некоторые огрехи в номере которые не доделали работники но в принципе это не критически Самое главное, что вся мебель абсолютно новая и это реально радует. Так, друзья показываю еще один номер категории стандарт гостиницы Armas beach значит здесь есть у нас сразу при входе санузел вот тут он тоже компактный поменьше чем э, в том номере который совсем новый э, здесь у нас душевая кабинка ванной нету извините что света нету просто нету карточки от номера так дальше у нас сам номер рассчитан на троих человек. В целом все достаточно опрятно выглядит, чистенько. Естественно есть небольшие сколы на мебели. По чистоте номера, ну все чистенько, ребят, чистенько, в принципе. Есть балкон. Здесь балкон, в принципе, такого же размера, как и в том номере, что я показывал в предыдущем моменте в этом видео. Вид здесь у нас получается на горке. Так, проверяем мини-бар. Тоже полностью заполнен. У нас есть, получается, несколько там напитков баночки Есть пару бутылочек водички газированной. Соки. Два пакетика маленьких, 200 мл. Ну и водичка которая пополняется ежедневно все остальное друзья пополняется только при заезде кстати вот смотрите вот такой вот скол вижу я на мебели но опять кто хочет может придраться кому это не принципиально на отдыхе то есть это ваше решение напишите в комментариях под видео что же вы считаете по поводу таких вот нюансов я думаю туристам всем будет полезно ну и самое главное, напишите ваше впечатление об отдыхе в этой гостинице. дней 14, 10, 19 и ну что в телеканал? Только про интернет я дала информацию. А вот если платный, он хороший, но полностью хороший. Ну, в некоторых комнатах бывает, что не ловит, а ловит. Ну, вообще по территории на пляже. До 10. Ну, до, до пляжа ловит, но в комнатах в некоторых комнатах бывает что не очень хорошо. Вот. Ну, к нам не подходил никто особо жаловал такой интернет. Единственное, пожалуйста, за то, что агентство не сказало о том, что он платный. Вот в чем дело. Uh -huh. Здесь в основном у нас еще платная сейф, да, 2 доллара, в сутки, если вы уже сказали. Также у нас только заполняется мини-бар при заезде. После этого только воду. Тапочки кладут в каждую комнату, халаты не всем. Еще халаты только свадебным паром или там, если что-то особый случай, там просто. Нету чайничков, не выдаем для детей вот кетов, который mm -hmm. нагревается, вообще нет никакого потаэля. А, микроволновка тоже сломанная была, то есть сейчас деталь делают, и все. У нас будет новая печь, можно будет разогреваться, например, для ребенка там, детской питания. Вот так. Дальше, анимационная программа у нас тоже здесь есть здесь маленький мини -фук. Также дети у вас лепят, делают печенье, у них там специальный специальные поднявки, программа расписана с 10 до 12, и с 2 до 4. Работают здесь также дискотеки, анимационные программы с внешней стороны приезжают, у нас агробатическое шоу, живая музыка у нас есть. Также у нас ну, танцевальное шоу, и тайная дискотека раз в неделю совместно с другими. Здесь Да, да, все у нас. И гала-ужин у нас турецкая ночь, и гала-ужин раз в неделю. Турецкая ночь раз в неделю. аля Алиокарты аля карта у нас 7 дней выше, и получается можно записываться там, бесплатно к нам подходить, мы их делаем. Один алиокарты. раз или? Один раз. Угу. А какой алиокарт? Только рыбный находится, вот он на берегу, то здесь он вот в все на внешней стороне. Только рыбные да. То есть 7 дней, 7 ночей это включительно? Ну это уже есть какие-то. А что по поводу реновации? Реновация была в этом году во всех комнатах отеля, особенно во втором корпусе построены новые номера, которые резорт. У вас вот два, наверное, типа резорт стандарт и бич стандарт. Вот бич это здесь. Юли резорт стандарт и стандарт и стандарт. Юли резорт. Юли резорт вторая. А стандарт просто стандарт, да? Наверное, это это, это не стандарт. Ну, как он его Не знаю, вот не у нас... А хороший. в каком то, году в году? В этом В этом году. году. да. В этом году. В В этом году. В этом году. В Просто реновация это была, но кондиционеры полностью в том, как жаловалось, вот, кондиционер не очень вышла. В этом году у нас свет у нас абсолютно новый и мебель, вот если видели, годы новая. Потом э, в, той, в, тех, в том корпусе поменяли полностью душевые кабины все, ну, сантехника и кондиционеры также. Ну и там у нас новые, вот достройка новых номеров, а вот, кому они попадутся. То есть они как, как резорт проходит у вас резервацию, кому-то новые, кому-то не новые. Но ну, там обновленные все хорошие, даже комнаты, мебель больше новее, чем вот немножко, чем вот это, потому что это здание 2004 года. Так, вы пляж тоже смотреть будете, да? Сейчас, когда пройдем пляж посмотрим, в комнату, как вы Мы, да? Ну, а просто Ужал. ходить Уже номер тут и, и номер там. Ага. Ага. Да. бар у нас и там, и в том корпусе. У нас тоже есть горки. Там горки и бассейн. Там релакс. Э, потому что там более-менее... И Что есть алкоголь. В той стороне есть только пиво и вино. А здесь всех. Ну На пляже, да. На пляже, да. Вот бар. Вот этот вот. Он идет, ну, спускается сразу. Получается метров сколько? 10 метров? Вот таким образом у нас сделала бассейн, только здесь один, крытого нету и, на, и в той стороне тоже бассейн и горки. А какое максимальное размещение у вас Стандартное, два плюс один, но в тех, два плюс два в, 2 +2, в корпусе комнаты, там еще можно один, ну получается два плюс 2. нет, два плюс 3 и плюс инфан, кроватку для ребенка. То есть? Есть, а есть доставить еще одну кроватку. <сказывает> Если два плюс три, какие заспалные Смотрите, там две комнаты две а -а -а. отдельно. Одна, вторая комната, и туда можно добавить одну кровать и плюс еще две.